Приехал в салон Альтера, ребята очень отзывчивые, помогли, подсказали, помогли выбрать, сориентировали. Всем советую, все, кто запланировали покупку автомобиля, обращайтесь, ребята всегда помогут, подскажут. Отдельное спасибо менеджеру Александру.